Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Роман Карловский. Я вас приглашаю на свой первый онлайн-курс дыхательных практик «Возврат энергии из прошлого». Это мой первый курс, который я выпустил, который я создавал длительное время по запросу всех моих участников тренинга которые говорили о том, что сделай онлайн, потому что многие не, не могут ко мне зайти, прийти в Москве, и кто-то живет в других городах, и вот этот курс создался. Курс «Возврат энергии из прошлого» в двух словах. С каждым человеком у вас есть взаимосвязь. Когда вы контактируете с любым человеком, вы эмоционально на него завязываетесь. И у вас происходит энергообмен. Он эмоционально на вас завязывается, и вы на него тоже эмоционально завязываетесь. Получается обмен энергиями. Особенно очень мощный плотный обмен энергетикой происходит в отношениях. Когда вы вступили в отношения, у вас была любовная половая связь с этим человеком. Вы энергетически с ним очень плотно завязались, и если отношения, не дай бог, разошлись, вы расстались, ну, это чаще всего это потеря. Так вот, вы расстались, но энергетическая связь между вами остается год, два, три, семь, десять, пятнадцать лет. Если много было в прошлом любовных отношений у женщины, например, то очень вот это количество людей в ее жизни, ее любовников, скажем так, будут тянуть энергию у нее сейчас в прошлое. Вот это все можно проработать через практики дыхания. Это достаточно мощный, один из самых мощных инструментов. Если вы правильно умеете пользоваться этим инструментом, то вы сможете освободить свое подсознание и забрать, и извлечь свою энергетику из прошлого. Вернуть ее обратно. И мало того, вы сможете через эти практики отдать чужую энергетику, энергетику тех людей, которые вас и ее оставили. Соответственно, прилив силы с прошлого. Дальше личная жизненная сила туда не пробрасывается в прошлое. Вас уже не беспокоит прошлое отношения ни капли, ни сколько. Эмоциональный заряд полностью снимается, обиды, страхи полностью отпускает. И следующий момент, вы сможете посмотреть на противоположный пол другими глазами без претензий, потому что, по сути, все претензии наши к противоположному полу строятся на предыдущем опыте. Если этот опыт был негативный, то, соответственно, у нас в настоящем времени будет и не очень хорошее отношение, мы будем все подозревать, ага, он такой, он секой пятый, десятый, он может поступить так, как поступил тот и так далее. Вот когда вы через практики дыхания вот эту сферу, любовную сферу проработаете всю, у вас полностью будет чистый лист, и будет полностью открыто восприятие для нормальных, здоровых отношений. К вам не будут попадаться люди, похожие на предыдущих, потому что они приходят на ваше подсознание, на предыдущий опыт. И что самое, одно из следующих моментов, тоже важных, вы сможете проработать другие сферы жизни. Потому что есть любовная сфера, она самая энергоемкая, самая потребляющая энергию. Потому что медитации, йога, спорт, правильное питание. вот То, что вы сейчас берете энергетически из этого, все равно часть этой энергии сбрасывается на этих людей. Вы разрываете с ними связь, возвращаете свою энергию, отдаете чужую, вы им тоже хорошо сделаете. И еще вы сможете освоить эти практики для дальнейшей самостоятельной работы. Это первый мой онлайн-курс, который позволяет самому самостоятельно, практически на любом уровне, взять эти практики достаточно мощные, структурированные, от простого к сложному. Вы сможете закрыть не только любовную сферу, просто в курсе, на курсе это будет только любовная сфера, но по этой же технологии вы сможете закрыть сферу друзей, Людей, которые вас когда-то обижали, ну, с кем не было связи любовной, в школе, учителя, которые вас не любили там или что-то как-то вас давили, подавляли, родственники, которые вас подавляли или подавляют до сих пор, вы тоже сделайте эту работу с другими сферами людей. Плюс в том, что вы и себе хорошо сделаете, и им тоже хорошо сделаете, потому что вы по факту вернете им их энергетику, которая заложилась в вас вследствие отношений. Поэтому, друзья, я вас приглашаю пройти и освоить достаточно серьезный и качественный метод дыхательных практик онлайн. Вам не нужно будет ехать в Москву ко мне в центр и проходить. Вы можете с любой точки мира освоить эти дыхательные практики, у вас будет обратная связь, я лично буду вести каждого человека и давать рекомендации как лучше, потому что опыт у всех будет разный. Друзья, я жду вас на онлайн-курсе «Возврат энергии с прошлого», и мы скоро начинаем. Спасибо за внимание.